Друзья, всем привет! Это небольшая деревня Сера Дедара в Каталонии на пути к Жероне. И мы сейчас здесь заехали. Буквально здесь проживает 210-220 человек. Вот здесь вот так вот держат оборону, закрылись, да, и несколько мужчин из местного населения, охраняет, как на посту стоят. Мне сказали, что уже проголосовали более 140 человек на данный момент. Сами понимаете, из 210 человек проголосовало 200, ой, 140. Говорят, что вот там 100 еще там 70 где-то человек ждут, чтобы пришли голосовать. Вот так выглядит избирательный участок. А, снаружи люди сидят, а, ну, скажем так, отдыхают, выпивают, а, дети играются. А, я сейчас посмотрю, где именно непосредственно сам участок, но тут все в таком историческом стиле. Видео в Facebook. Yes. Да, здесь вот видите, отдыхают палатки, детишки а -а -а -а -а. играют. А, о, соран, не скажи испанский. Вот прям в баре. <с number> так, сейчас я поднимаюсь. А, Какое-то крутое средневековое здание в стиле испанском. Она ной. Но I just make a, a reportage about the referendum. Why? Почему? Потому что я здесь, чтобы показать, как и прямо в друзья. Проходит Мы также здесь собираются, отдыхают. Where are you watching? Where are you watching? <laughs> Но uh, прокончилось Where voting? не знаю. No, no, You see, por favor, si puede salir mejor. I what do no. you uh, want? I just uh, make uh, some video about uh, election. Yeah, about but referendum. We are not voting. Yeah. Ah, you already voted? No, uh, we are not voting. Yeah. Uh, uh, where where, where you voting? Here? No? no uh, where? Maybe you can go another town? Maybe. Yes, I go to, to Girona and yes. stop in every village and town a little okay. and uh, make video of how voting uh, yeah. is going. Yeah, Yeah, but here we are not today. So not voting? No, because uh, here is a little place and we are not voting. Oh. Okay. Yeah. Вот смотрите, сейчас передаем прямо в Испании как происходит. По телевизору, по местному телевидению дают а, какие-то стычки по Барселоне. Здесь, везде спокойно, где нет. Народ тут отдыхает, кушает. А, ну, сейчас человек говорит, что, он не, что они тут якобы не голосуют, что они якобы маленькая ну, деревня. Но на входе мне сказали, что а, уже 140 человек проголосовало. А, поэтому, ну, тоже шифруются. Все, мы едем дальше. Следующее место. Ну, я не знаю, тут, наверное, вся деревня почти собралась. Если в деревне 200 человек, то здесь точно половина из нее находится здесь и стережет, э, стережет выборы. Молодцы. Все, едем дальше.